Хейло с вами я вас. Это уже третья серия страшного Майнкрафта. В прошлых двух было множество интересных захватывающих событий, как, к примеру, в первой серии нас стащил Миднайт скелет с потустороннего мира. Он меня утащил портал! А потом в деревне на нас напало нечто, а именно монахиня. Да, до меня только к третьей серии дошло, что нанс английского переводится как монахиня. Во второй серии на нас напало сразу две девочки из фильма Звонок. А это в смысле вас Также нас пытался убить Франкенштейн, какая-то его уменьшенная версия, но Остались в Игреши все-таки мы. И также я хочу вам сказать, что в этой серии я пишу чуть иным способом звук, не с петлички, как раньше, а теперь передо мной стоит микрофон. Впервые работаю таким вот образом. Посмотрим, а что из этого получится. Надеюсь, звук будет получше. Ну что, мы с вами перейдем снова в наши небольшие землянке. Давайте попробуем выйти наружу. Как вы знаете, это не очень простое действие, так как а, каждый выход наружу сопровождается чем-то страшным. Но надеюсь, на нас сейчас никто не нападет с первых секунд. Мне нужно добыть чуть побольше дерева. Интересно, у меня топор есть. Надо вернуться, посмотреть, вдруг у меня есть топор. Топор? А, топор у меня как раз таки есть. это очень хорошо. Что я хотел сказать? А, что, наверное, после моих похождений скоро машин в деревьях не останется. Столько их уже тут срубаю. Или же я их срубаю не до конца, оставляю висеть вот такие вот купола. И вообще нужно садить деревья, я так подумал. Где-нибудь поблизости к дому. Кстати, а в какую сторону-то мой дом? Что-то мне надо сделать. Какой-нибудь, что ли? Айнсир какой-нибудь А еще чего бы его сделать? Гацевые доски, черные шерсть Дуб, земля Я не знаю, что мне сейчас получится, но что-то получается а, Запишите это в фонд Моих фраз Пойдет! А, сверху нахлобучим а, Стоп Что это такое? Это шерсть такая? Подождите А, ну да, на его ю... как так выглядит Мне показалось, что Какое-то стекло чёрное. Ну ладно, я буду знать, что вот этот вот... Э, это вот... ты не знаю, как это назвать даже. Короче, вот это вот будет моим ориентиром, что дом недалеко. Вот мне интересно, куда этот водопад всё-таки падает. Э, давайте попробуем сплавать. Куда-нибудь, мы выплывем? а а да! Выплывем! Летит твою душу! Кто-то морщит так громко. Не надо меня вращать. А, вот пещера. Видно, там кто-то обитает. Кстати. Э, знаете, вот мне не нравится этот свет в конце тоннеля. Он меня пугает, я туда не пойду принципиально. Добываем тут судево. А, Все-таки мне хочется немножко-немножко оширить немножко мои владения. О, курочка. Блин, у меня так этот клюв выглядит, как будто она очень жестко улыбается. Очень крипово улыбается. Неужели я не заплутал снова? Нифига себе, что это было? <смех> <смех> что это было? Вы это видели тупо овечка подлетела. А как портал, Стол. Стоп, стоп, стоп. А что, портал появляется и днем? Я думал, он только ночью появляется. Эй, овечка, ты. Блин, смотри, ты, конечно. Не, не знаю, неужели этот портал гуляет сам по себе в любое время? Э, уважаемый, а ты что не гаишь? А, хоришь. Идите вы лесом. О, глянь, гражданочка. Иди ты таешь, куда? А кто это? А, это скелет ты. йо йо йой А, все, к мне. Не успею я уйти. Ну что ж ты будешь делать-то в конце-то концов. Че, она пропала? А, не, не пропала она. просто сама по себе исчезла. Еще и нет еды. Но... Очень смешно. обхохочешься Снова я потерял все свое богатство. Ныряем в водопад. Выплываем вот здесь. Слышим какой-то страх. твою душу. Так, какого страя тут появился? что-то не было? Напугал меня до усачки. Да, это да, что ты такой джиучи-то, а? Что тут? Замочил. А спина зачесалась. А да, в какую сторону это шел? Ааа, уже темнеет. А вот и пустыня, к слову. Ай, там то мне сейчас никакого идти в этот миднайт, как я хотел изначально, потому что с собой-то у меня нету ничего. Ай, идет! Что -то -то? -то... Кто -то... Ой, блин! Ой, ой. А, это Чаки, наверное. Да, это, по Чаки. Ну да, Чаки. Как будто я не испугался. <клых> испугался я. А, Чаки? Ну, это Чаки, ну, каждый день вижу. Так. Да хоть два я <клых> меча уже сделаю себе. Что это? О, камень, булыжник. Выйти, что ли? В ночь. О, видят Воля Ой, блин А ты там что стоишь? Ой, ну сейчас же подойдет, начнет гасить этот эндармен Да блин, а ты тут куда взялась, а ну? А взялась? А чак это нам или? Ха! Придурок Или дура Ну, пока не оно, ну, оно упало Ой, блин Ой, Уйди ну, давай, малой или малая. В смысле возду́е? Нифига себе возду́е. Сбой еще такое. А ну иди отсюда. А почему возду́? Трейчаки. А кто это? Кто меня бьет? А, это снова. Ой, это не она. Это не она. Так кто меня гасит твою маковку? Ла Лерона. Это кто? Ты чё за гражданочка? Это, кстати, закрыто для вас. Так, подождите. Давайте осмыслим. Ты чаки? Лерона? Кто это такая? Эндермен? Зомби? Ты ч ⁇ такое-то? Идите вы лесом, где мы... Вать. Эй, ну и пожалуйста, в смысле? Да, в смысле у тебя ж нету тут. Есть ты тут? А ну, да нечестно так. В смысле ты не бьешь? Вот тебя что тут... Лалерона, кто ты такая Лалерона? На. Кто это? Э, здрасте залезла на мою кровать, женщина. я с тобой не роднился Ладерона. Из проклятия плачущей. 19 -го года фильм? Короче, какая-то страхолюдина из фильма 19 -го года, кстати. Недавно. То есть я сейчас возражусь, она тут будет? Тут естественно будет? Эс... Да твою мать, ну так ну, неинтересно. Ну, ну, ну, ну так не ну, ну, откуда, откуда, где он? Замочил. Ладно. А кто там? Чаки? Ёх ты. Ну ты... Да что ж вы такие быстрые, как понос! Ну это ж невозможно. Иди лесом. О, гляньте. Бассейн, ванны принимают. Сколько вы снять под ним ударом, а? У нас еще и трое. Так где мой меч? Я ж тут потерял свой меч. А вот мой меч. О, Иванушки Интернешнл, здрасте. Ну! А я думал, я красиво сейчас отпрыгну, но нет, не судьба. Не, ну вы издеваетесь, не изнялся по 3 хп. По твоих хп одним ударом. Сколько вас там? Четыре? Уже. Или мне уже кажется? Ну, это ж невозможно. У Чаки была одна вроде, кукла. Ну, ну не 4. Четыре Чаки на одного меня. Ну, это ж... Это, это трындец. А там кто? А я не вижу, кто. Что это за хороводы мы вводим такие э, интересные? Это какая-то какая не, не страшная серия, это уже какая-то смешная серия Это в прошлой серии было две эти Ну, ну ключи звонка Фу. Ну в смысле вы не можете уснуть, пока я до Ну что я с ними сделаю, с вашими монстрами? Вот это нотчика выдалась, конечно Да, с... Так нет, это простые монстры, это простой монстр ну, не, ну... А, это Чаки такая вот. По всей видимости, да Пускай же поскорее Ну, ну чё вы собрались-то тут все? Ну, столько, чтоб я не забрал свой меч. Ну, ну то ж невозможно, ей-богу. Скелет. Да, это по всей игре, чаки так рычат. Я не знаю, что делать. Я не могу их тут повынести никого. Да, конечно, оттуда звуки очень крутые. Там все. Там, там все. Шабаш прям. Ой, что ты будешь делать? Это ужас. Может, они еще не горят? Мы сейчас посмотрим. Мы сейчас узнаем. Бо, будет классно, офигенно, если они действительно не горят. Ку-ку. Ага. А я что сказал? Иди нахрен от чудо. С ним маленьким ножичком. Нифига не горят. о Монахиня снова. Наша старая знакомая. Ну это какой-то шабаш. Ей-богу. Я тогда даже серию назову. Шабаш. Да пошла нахрен отсюда. Заколебала. Что ты поперлась? Лопаты сейчас как выйду, как хлопешну. Иди вон отсюда. Ну все, включаем тактику в прошлой серии. Державил, да? Что тут смотр... Ля какая. Не понял. Не понял. Э, э, подожди, сейчас я вот ее захреначу. И скажу одну очень интересную вещь. Ну не скажу, а покажу. А, то у меня сломалась. Лопата ее по ударом вынес. Это хорошо, конечно, все, отлично. А крыша моя где? Тут был блок. Я его не убирал. Так, закрыто. Это раз, во-вторых. Мобы могут снимать блоки? Или меня у меня эндермен уже спер что-то? Непонятно. Ну, монахи него замочили. Правда, с нее ничего не выпало. Ну это уже не смешно. Это уже комедия. С элементами ТГ. Иди отсюда. Засунься, знаешь, куда твой маленький ножик? В жопу. Извините меня. Я тебе. Слушайте, малые. Да Тоби... бе. По одной, по одному. О, в смысле? Это что за издевательство такое, а? А, о! А ну, пошел отсюда, я тебе говорю. Занято, я вас не приглашал, вы кто Ну, недалеко ходить хоть надо. Что ты на меня смотришь? А ну куда ногами по чистой кровати? Видишь, я только бельё новое постелил. И блин, они не издеваются. Они по одному хоп, хоп, хоп, хоп. Ну что это такое говно? Под, подожди. Спасибо. А... Ох, Убил. А что это? Гнилая плоть с них выпала. Я не ожидал такого, что они будут только ржать, когда их замучишь. Фух. Вот это было действительно страшно. Фух, это хоть покосанный. Хоть заржал. Да хрена страшно. Да, аж, аж тихо стало в долине. Так, хорошо, конечно, все. Но я до сих пор не могу сообразить, а где мой... Вещи, которыми улетали, как горячие пирожки с прилавка, когда меня мочили Ладно, невелика беда, новое сделаем Сейчас снова пойдем добывать доски, но я хочу сходить вон туда Туда мы еще с вами ни разу не ходили Что тут у нас? О, лава! Я ее, по-моему, видел Если бы нас сейчас никто не столкнул в лаву, в этом, потому что так вот опасно здесь работать Не знаешь, кто подойти захочет. Кстати, вот тут этот эффект этот довольно красиво выглядит. Голубая вода и вот такое вот небо темно-синее. Красиво. Но у нас хватает уже с вами дерева. Вот сейчас вот я это дорублю и будем с вами потиху возвращаться <гас> Ну, твою дивизию! <гасш> ну, ты а что я сделал еще и а, я вообще ничего не сделал Ну какого фига, ну... Ой, вс, набрал я дерево Мне не волнует даже монстры, которые... Тут сейчас будут... как Хоть жопой жую их я Заняюсь уже в выражениях Не стесняюсь Главное, хоть не все это... Еще забираю я с... свои доски Кто там лазит? Отвали и все и домой и до свидос. Да лезь ты один а нахрен паук Соби мне досок стак. Блин. Ага, лопату я сломал от башку кого-то, поэтому сделаем новую, ну деревянную. Ладно. Давайте вот сделаем вот так вот, потому что у меня есть некоторые планы. Да ну нафиг. Не буду, <связать> я смотреть на улицу. Точно -то хрень влезет, еще мелкая, по типу вот этих вот. Чё? Ча... А я о чем говорю? Да <связать> <связать> этот снова. Да ну слушайте, ну Ей богу. Готов. Я даже боюсь сломать свою кроватку, потому что если ее сломаю, то может нарушиться баланс общины, а именно я потеряю спаун в доме. Я так подумал, нам очень с вами невыгодно положение нашего жилища под землей Поэтому я за кадром сделал вот такую небольшую э, избу Назовем ее так э, Ничего интересного не происходило за кадром Нет, фуру Я забыл включить запись этой камеры В тот момент, когда на меня напал Фредди Крюгер. Он появился очень неожиданно надеюсь, седых волос у меня не прибавилось и он появился вот таким вот образом под а, вот этим вот окном моим находится яма в мой старый дом и поэтому никто сюда допрыгнуть не сможет по крайней мере я на это надеюсь а, и тут Хуй. Что ты, какого хрена тебе объявился? Только спать собирался ложиться. Что, бешеный, что ли? Я тебе как зайду, сейчас как дам морду. Ты дурак, а? Кого тебя спустился, а? Пойди Крэнгер. он сказал? А, типа, наверное, с кошмарной ультвязов состоит, связано. Собрался лечь поспать. Вот этот наш небольшой старый спуск в прошлый дом я оставил. Пускай он будет как лестница к шахте, которую я планирую в будущем сделать. Ух, ребят, а давайте-ка на сегодня закончим. Уж такого обилия монстрятина на серию. Еще, наверное, не было тех двух точно. На сегодня, я думаю, хватит. Серия должна была получиться насыщенной, по крайней мере, я это надеюсь. С вами был я вас. Пугался я сегодня знатно. Всем удачи. В следующей серии я уже все-таки схожу в Миднайт, как я и планировал в этой. Но, как видите, не сложилось. Посетим с вами Midnight, Добудем оттуда ресурсов. пошел я восстанавливать нервишки. Всем удачи, любви, терпения. Пока.